И снова всем welcome! Это снова я, DNGP. Сегодня у нас замечательная погода. Я решил немного покататься на байке. Взял свой синий байк Давно я на нем не ездил. Ну что ж, погнали. Сейчас погода прям классная. Солнышко тепло, хорошо. Автобус пропустим, машину пропустим. И норм. Да, можем, кстати, заехать сейчас в продуктовый магазин здесь недалеко. в солнце. -то. Вот рядом находится поэтому не нужно далеко куда-то ехать там очень удобно я даже закрывать не буду его сейчас быстро пробежимся по так что тут у нас лук лук 320 за такую упаковку ну, нормальный размер что можно позволить себе картофан. Картофан 200 йен за вот такую маленькую упаковку. Ну, тоже особо цены не раньше, по Раньше, по-моему, было 150 йен. Сейчас, по-моему, 200 стало, да? Лук тоже вот раньше в таких маленьких упаковках был по 200 йен. А сейчас в таких вот по 300 йен. Ну, как бы дать что смотреть-то сейчас. Вот, зайдем еще. Быстро тут бананы все так же 100 йен, авокадо 100 йен, яблоки по 100 йен, помидоров нету, только черри остались, ну, грибы по 100 йен также и были, это морковь по 149, капуста 100 йен, ну, мини томаты они как бы недорогие, ну, как бы 200, 270 йен. Раньше, по-моему, так и были. Ну и перец тоже 100 йен. В общем, цены примерно все те же. Ну, этот самый чеснок. Сейчас вот покажу, что поменялось. По-моему, это курица. Вот здесь. Так вот, курица 1100 йен, а была по, 700, по 800 йен была, вот, вот эта курица. Ну и, возможно, еще какие-то куски мяса там, йен на 100 на 200 где-то увеличится. Ну, все импортное в основном, местное все так же и стоит. Ладно, погнали отсюда. Все остальное без изменений, поэтому фигли там смотреть не знаю. Блин, сейчас прохладно ездить стало. честно, на улице бывает так, что градусов по 15, по 10 вечерами и холодно. Что я тут поменял в байке, многие спрашивали, да по факту особо много ничего не менял. Видно, вот если поворотники передние поставил ледишные и задние ледишные теперь если включаем как вы знаете реле стандартно не подходит под лет поворотники но я поставил релешку для ледовских на и вот задний фонарь задний фонарь теперь тоже покороче номер держатель для номера и фонарь ледовский тоже стоит ну, на лет потихоньку перехожу, потому что стандартные лампочки уже устарели. Надо как-то все это в лет лучше переделывать. Ладно, погнали. когда-то магаз был классный я здесь покупал мясо но его закрыли и снесли на его месте теперь какая-то парковка Не понятно нафига только хорошим газ был мясо было вкусное и недорогое а сейчас приходится покупать где-то далеко там километров за за 10 но я имею в виду мясо не так, знаете, что по супчик сварить и все. Мы обычно если покупаем, то покупаем сразу много. Вот здесь, кстати, был тоже дом. Усадьба была даже такая. Все, нету. Снесли. Теперь тут поле. нормально пока солнце светит как солнце перестанет светить будет холодно да как вы заметили в японии друг друга никто не приветствует руками ну, видимо, потому что это Азия. В Азии как бы, много очень байков, и у них вот этих привычек наших, европейских, нету Никто другу особо не помогает на дороге. Все считают, что если ты э, байком пользуешься или там, машиной, то у тебя есть возможность вызвать сервис, и тебе сервис поможет. А так, чтобы кто-то остался, нет, но... Кстати, если путешествуют в колоннах, или там, например, куда-то едут на ивент, и кто-то упал, и вдруг там какая-то авария, ну такая серьезная не поломка именно, а именно авария там То, конечно, останавливаются, спрашиваются ли в порядке, помогают там поднять мотоцикл. И это нормально. Но когда там что-то сломалось, такое, ну даже пусть небольшое какая-то поломка там колесо спустило или или к примеру карбюратор забился там прочистить у них практически никого инструментов нету и все вызывают сервисы но а так можно конечно остановиться помочь но европейцы и американцы и ну, вот русскоязычные в том числе за СНГ люди останавливаются без проблем но вот Японцы азиаты, там китайцы, корейцы, Они не останавливаются. Для них это как бы пофигу. Green Бади. Зеленое тело. Или приятель. Сейчас сюда поверну. Какая машинка старенькая. Это Тойота. кстати, красивый вид. Можем здесь проехать. Ну, так, чтобы поснимать было что. Мне нравится, если честно, так кататься около реки, где-то там, где живописные виды, где можно поснимать природу. Как ни странно, вот в Японии очень гармонично все вписывается, вот именно инфраструктура и дома. Как-то все-таки люди делают все с умом. Нет, конечно, есть места, где такой Чистый Урбан И ничего кроме Урбана Но в них не очень находится. Мне, если честно, чисто Урбан не очень нравится Поэтому лучше, когда Какие-то вот Ну, такие небольшие домики Река, там лес Можно даже поля Ну, полей тут мало и столько рисовая в типе в основном там еще где-то да это что это дорога чтобы не думали здесь машины ездят по ней люди надо вон она стоит одна машина тут еще приезжает люди на даче здесь ездят на огородах это не тротуар Красота, Только, блин, все заросло. Опять же, не убирают нифига. Как я и говорил, до этого <смех> он бамбуковый лес вообще здесь вырос. Это же ужас. Ну, там, где где нет бамбука, там кусты. Вот как, как здесь. Где-то кусты порезали. Видно, вон сухие валяются. Но в основном они вон, все, все заполонили и как бы всем пофигу. проедем, чтобы людей не пугать, Вот это, вот это. сиганут еще куда-нибудь, вон там домик раз классный, с туями или с пихтами, я не знаю, в этих сортах, о, задел, Но там нормально, навигация не сбилась, Поехали. Ну, вот эта речка, это как бы даже не речка, это ливневка местная. Но очень неплохо сделано. Мини-набережная такая, то есть можно прогуляться вечерком. Например, с девушкой или с собакой. Некоторые люди даже на рыбалку сюда ходят. Тут карпы водятся. Ну, правда, не везде, но в некоторых местах есть. Там, где поглубже. Вот Такая вот речка. Ну, так как это не река, здесь названия нет. То есть это не является официально рекой. Нет статуса реки. Да, это тоже дорога Вот машины стоят здесь Люди Мотоблоками работают Ну, кстати, уже сезон посадки-то прошел кто -то хотел там посадить На зиму что-то Ну, тут такая зима Сами понимаете Это в основном осень Поздняя осень Российская Тут вот у них зима такая ну, Люди на рыбалке Пожалуйста, видите, рыбачек. Возможно, что-то даже и поймали. Студенты сидят там. Ну, неплохо так. Сады здесь. Красиво. Сейчас хурма цветет. Ой, цветет. Плодоносит. Вот хурма была. Ее, кстати, продает сейчас везде. 100 йен за пакет недорого. на ну, это на рублей где-то 50 рублей, да. Даже меньше. Тут, вот, школа находится. Если вот видно отсюда, на той стороне школа, спортзал. А с обратной стороны здесь сады. Также. Ну, многие банса любят вот так вот делать. Вот, красивый вид здесь. Здесь как раз дерево спилили, чтобы видом наслаждаться. Да. Такой видок прям офигенный. Заросли, правда, немного мешают, но это ничего страшного. Это такой, знаете, симбиоз природы и города. Кстати, в Токио такого не найдешь. То есть там в основном дома, застройка, и чтобы так вот... Зелени немного было, какие-то красивые места живописные. Ну, очень сложно. Здесь только в парке в каком-нибудь. Вон там студенты играют. Ну, что, хорошо. Выходные, люди отдыхают. Даже кто-то по колено в воде рыбалкой занимается, что ли, руками пытается поймать рыбу. Домики неплохие тоже. Но ну, как я уже говорил, они все сделаны из фанеры, поэтому фанерные дома очень холодные зимой и сейчас придется отапливать, когда за свет будет очень много денег уходить. Чем он там застрял? -то? Мы доехали до заправки, с левой стороны сейчас будет заправка, где я обычно заправляюсь надо проверить давление в шину а то мало ли я этим байком долго не пользовался спустились немного, наверное Видели почему стоил? Я думаю, видели, если не видели, вон цена 160 йен за литр. Даже подешевело. С последний раз, когда я здесь был, был 165, сейчас 160. Ну, то есть на 5 йен дешевле стал. И эта цена уже держится на, на порядка, не знаю, месяца 4-5, может даже больше так значит передние 150 задний 170 не передние 125 задний 150 на одного человека я заправим колеса свои здесь тоже 150 накачали ну, чуть чуть больше чем 150 потому что все-таки здесь рассчитано на японцев а японцы весят знаете сколько у нас недавно была медпроверка, там есть такой показатель, как BMA, это соотношение веса к росту. И с моим ростом в 176 сантиметров, у них вес человека должен быть, ну, по нормативам, 65 килограмм. Можете представить? 65 килограмм с ростом 176 сантиметров это очень <смех>, легкий чувак поэтому я вам серьезно говорю это девушки так весят а парни обычно 70 весят ну 70 сколько как у нас обычно бывает рост минус 100 должен быть вес ну типа 176 допустим до да, минус 176 килограмм Должен быть вес нормальный. Ну, так считается, как бы. А в Японии тут 65. Я превысил их норму где-то на 12 килограмм. И они мне сказали, что, о, чувак, ты что-то слишком много весишь. И я говорю, вы что, офигели, что ли? Мне что, теперь худым как дрищ ходить, что ли? чтобы в ваши нормативы вписаться. Да. ДРЗ нормально так тянет. Мне нравится. И вообще хороший байк. Люблю на нем кататься. Вот, пожалуйста, вторая заправка. Значит, 160 стандартная, цена 157. Это если у вас есть карточка клиента. Кстати, на той заправке тоже, если у вас карта клиента есть, у меня есть карта клиента, там скидка где-то в районе 5 йен на литр. То есть получается вообще 155 за литр. Что очень выгодно. И... Вот если сравнить с ценами, которые были в начале года, они не поменялись ни хрена на бензин. Ну, то есть такая же цена и осталась. Возможно, где-то в регионах, где-то в каких-то других городах там э, есть какие-то повышения цен, но там и так были выше цены. То есть здесь такой парадокс, что если ты живешь в Токио, например, или рядом с Токио в агломерации, то у тебя цены на бензин дешевле. Ну, то есть цены ниже. А если ты живешь где-то в регионе, то цены выше. На Но! Прикол в том, что это все компенсируется низкой ценой за жилье. То есть само жилье стоит недорого, аренда. Парковки все бесплатные, считай. Что очень классно. В Японии как бы за парковки везде практически надо платить, но я имею в виду в крупных городах. Но если ты живешь где-нибудь в небольшом городе, в той же деревне в какой-то или, к примеру, там на югах, там где-нибудь в Куока, Кьющу или же... Ну те же там Хиросима, там Нагасаки, там парковки стоит суще копейки. Да, кстати, мы опять поедем в командировки. Где-то в середине ноября, поэтому, скорее всего, я не смогу снимать новые видео в этот период и монтировать их. Там сразу две недели в подряд мы уезжаем столько приезжаем из одной командировки сразу же едем в другую да. хорошая погода сейчас не холодно ветра нет Надеюсь, мы там не задубим. Но ну, благо, мы едем на юг, а не на север. Если бы мы ехали на север, было бы вообще печалька. Там сейчас очень холодно. Там уже зима, считай, в это время. Ну, по японским меркам зима, я имею в виду. Там когда 5 градусов на улице, 10. На ночи 0. Бывает. Постоянные пробки Постоянные Потому что здесь три светофора подряд идут Но они благо загораются одновременно Все зеленые, но все равно Кто-то налево, кто-то направо Кто-то прямо 400 кубов мощная штука хоть там и не так много вес. нет, я не превышаю скорость если вы подумали, что я превышаю, нет я ровно до разрешенной максимальной скорости разгоняюсь и сбрасываю газ по продаже байков и медиа Кстати, недавно тоже выбирали другую скутер. В итоге выбор пал на тот, который у меня, же самую модель, только другого цвета, синего. Ему понравился посадка, и удобство. Использование он небольшой, компактный, легкий. Добавок к этому неприхотливые, то есть в обслуживании вообще элементарный. То масло только заливай и все. Давайте-ка мы, наверное, сюда проедем. Не будем ждать, да, светофор? На нам нужен правильно. Тут же есть шорткаты, все, погнали. Кстати, что насчет, сами знаете, какой ситуации в стране, ну, я имею в виду в Японии, они разрешили наконец-то въезд для туристов. И теперь даже из многих стран не требуются эти тесты. Тесты и сертификаты. Только сертификаты, по-моему, нужны. А из некоторых стран даже сертификаты теперь не нужны. То есть можно прям так приезжать. Но единственная проблема, это стоимость билетов. Стоимость билетов на самолет высокая. Даже просто куда-нибудь съездить, отдохнуть из Японии. Ло, ло, лоу-косты в том числе тоже дорогие. Поэтому лоу-косты.. Можно, конечно, использовать, но цены высокие, там. к примеру, на Филиппины слетать туда-обратно где-то будет стоить ну, около шест67 70 тысяч йен. где-то так, туда-обратно, это 35 тысяч рублей, чтобы так ориентировочно, И это только на самолет билеты. Тут лететь-то всего-то нет ничего, там 3-4 часа, по-моему, что ли, лететь. Фигня вообще. Раньше можно было слетать туда-обратно где-то за, за 20 тысяч йен. То есть туда-обратно, то есть это где-то 10 тысяч рублей. Сейчас цены на топливо, на авиационные выросли в том числе, поэтому цены на, на перелеты, на билеты высокие стали один, тоже знакомый из Англии. У нас работает в компании. Сказал, что я хотел слетать домой, отдохнуть, говорит, в Англию. Но как узнал, стоимость перелета в одну сторону. Там что-то 250 тысяч йен. Это чтобы так для сравнения где-то 125 тысяч рублей, да. В одну сторону только. О, говорит, даже зарабатывая здесь такие, ну, как бы немаленькие деньги, это все равно дорого. Мне это, для меня это ну, дорогое удовольствие, говорит, летать туда-обратно. Я говорю, лучше подожду, может быть, что-то разрешится. А там еще у них же кризис сейчас Этот энергетический. Тоже говорят, новый премьер-министр или кто-то там, королева, Королева же умерла, у них там новая, кто-то на его пост хочет попасть. И они что-то не очень довольны новым лидером. Вот, кстати, иностранец, наверное, где-то ли кто. Тоже. Футболки. Не, ну так гулять, ну не холодно. Но если ездить на байке, то кожанка.. Термобелье полюбас должно быть. Иначе можно быстро забавить. Я тут недавно тоже он простудился. Ухо мне там продуло. На работе. На поле ездили несколько раз. Вон, на прошлой неделе, на позапрошлой неделе. Тестировали дронов. И продуло. Дожди как раз были. Блин, очень хреновая. Блин, с... Скажем так самочувствие было когда ухо болит башка болит и там еще и половина вся головы болит вместе с глазом такое хреновое самочувствие Понимаете Смысл в этих, блин, машинах вообще без них никакого. Быстро. Не, не, не, не. Такси, такси. Кому такси? Да? Ну, милый, милая девушка какая еще ходит. Кстати, вот на Филиппинах, если вы не знали, есть мототакси. Называется Анкас. И там именно вызываешь тебе приезжает чувак на байке с этим со шлемом даете шлем ну правда сами понимаете какой шлем там вонючий немного ну пофигу все равно но ну, есть чуваки со шлемом но так вообще до сегодняшнего момента ну как до сегодняшнего момента до не эти-то ребята что ждем то что ждем? до этого месяца до октября э, на филиппинах не нужно было есть но ну, обязательно одевать шлем представляете сколько страна жила блин лет не надо было шлем одевать на байке то есть все ездили с семьями там без шлема ну, так как в последнее время, видимо, у них там увеличилось количество смертельных ДТП с участием байков, а байков там очень много на Филиппинах, сами знаете, там это основной вид транспорта, то ввели обязательное правило, что нужно ездить только в шлеме на мотоцикле, и это, конечно проблемы для многих вот особенно для этих перевозчиков таксистов этих анкас это я местный убер драйв только на байке не, у меня друзья знакомые там работают на этом Анкасе конечно немного не стоит но это Лучше, чем эти трициклы. Потому что трицикл, ну он медленный, все равно, как ни крути. И сидеть там не очень удобно. А на этот сел, на байк, и ты как бы сидишь нормально. И доезжаешь быстрее, потому что он меньше места занимает. И в пробках ему лучше проезжать. многие предпочитают анкас вместо трицикла или там джипни. В Японии пока не вели этот. Кстати, вот один из магазинов, вот впереди. Всего видно там. Забыл название. Ну тоже зелененький такой. Он там, слева. Там очень много продается мясных изделий, ну и в том числе мясо. хорошего качества. Made in Japan. Для супа, для каких-то салатов тоже классно ну, вот этот магазин он там где называется шонинг а вот здесь уже бензин 164 йены и 167 если у вас нет карточки то есть на 7 йен дороже на 7 йен а тут буквально мы проехали видите сколько тут Километра три, наверное, от той заправки по прямой. Представляете, как цена меняется? На бензин буквально отъехав несколько километров. В Токио также есть, кстати, дешевые заправки, где можно заправиться там буквально за копейки. Ну, как за копейки? Ну, очень дешево. А есть заправки, которые... Управлять дорого. Вот сейчас классный вид будет. О, закат. Ну вот и все на сегодня. Надеюсь, вам понравилось. Если вам понравились такие покатушки, ну и вообще в целом видео, не забывайте подписываться, ставьте лайки. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео о Японии. А также делитесь этим видео с друзьями. А также подписывайтесь на мой телеграм-канал. Ссылка будет в описании, где я публикую все изменения о канале, а также новые видео. Всем спасибо. До новых встреч. Увидимся.